Всем привет, дорогие друзья, с вами Рома Райд. Сегодня я покажу 5 модов для игры My Советую смотреть до конца, так как там будет интересный мод. Перед началом попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк. А также вы можете поддержать мой канал любой монеткой. Ссылку я оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Этот мод добавляет новое асфальтированное дорожное покрытие. Он изменяет не все дороги, а только некоторые. Например, дорога к магазину или дорога к аэродрому. Этот мод добавляет новый руль. Если кому-то надоели обычные оригинальные рули из игры, то этот мод для вас. Этот текст рупак изменять некоторые продукты питания, такие как сигареты, молоко, чипсы, сосиски и пицца. Этот мод добавит новые аксессуары вашей соцуми, такие как хромированная отделка, боковой значок MP или GT, пластиковая панель под заднюю панель, противотуманки на бампере, подсветка номерного знака и передняя антенна. Все это включается в настройках мода. Этот мод модифицирует игру таким образом, что многие акты лишения свободы не приведут вас к приговору на 2, 5 или даже 10 дней, в зависимости от того, какие преступления вы совершили. Какие функции отключены от игры? Полиция появляется у вас у дома или в магазине с ордером на арест. Любой контрольно-пропускной пункт, который иногда появляется на шоссе. Тюремное заключение на 2 дня за избиение NPC без сознания или тюремное заключение на 10 дней за наезд на кого-либо. Приговор к пяти дням тюремного заключения за столкновение с другим транспортным средством или убийство водителя, работы для Яни, Пены и Петери. На этом мои дорогие друзья, сегодня все. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Также вы можете заценить другие видео про моды, которые возможно вы не видели. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.